Давайте в этом видео с вами рассмотрим окно «Мастер». Для того, чтобы в него перейти, в навигаторе надо выбрать соответствующий пункт. Самый первый параметр – это управляет общей громкостью синтезатора. На минимуме 0, ну и на максимуме, соответственно, максимум. Здесь отображается измеритель уровня выходящего сигнала. И следующий параметр – это громкость входящего сигнала. Как много раз я уже говорил, к нему мы еще вернемся к входящему сигналу, тогда, когда мы будем рассматривать FM8, работающим в виде эффекта. Ну а пока давайте вот тоже пропустим этот параметр и пойдем дальше. Дальше у нас идет окно полифонии. Полифония определяет максимально возможное количество голосов, которое может воспроизводить наш синтезатор. Один голос это, грубо говоря, один вот этот оператор. Количество голосов здесь измеряется по-разному. Пока у нас один оператор воспроизводит один голос. И вот у нас, давайте, к примеру, послушаем вот такой аккорд. Он состоит из четырех нот, а каждая нота — это один голос. Давайте сейчас послушаем, как это звучит. Вот такой аккорд мы имеем. Если мы устанавливаем ограничение в четыре голоса, то изменений мы никаких не слышим. Ну, потому что, в общем-то, у нас и есть четыре голоса. Но если мы здесь уже установим один, то, в общем-то, мы услышим одну ноту. Давайте послушаем. Так мы услышим только две, потому что у нас разрешено два голоса, ну, а нот 4. и мы слышим только две ноты. Вообще, эта опция относится к экономии ресурсов процессора, и если у вас достаточно мощный компьютер, то можете установить ее в большое или в максимальное значение. Далее, следующая опция «Моно». Она делает так, что наш синтезатор может воспроизводить всего лишь одну ноту. Вот я нажимаю одну, и если я буду одновременно нажимать еще одну, мы услышим эту ноту, которую я нажму, но не две одновременно. На самом деле я нажимаю две, но слышим мы только одну ноту. Вот такая то функция, и для этого она нужна. То есть такое монофоническое воспроизведение. Следующее окно – это унисон. Оно определяет, сколько голосов воспроизводит каждый наш оператор, или каждая наша нота. То есть, смотрите, если сейчас я нажму одну ноту, и здесь выбрано один, давайте даже через анализатор посмотрим, то, в общем-то, я и услышу, и увижу одну ноту. Но если я здесь уже установлю два, то нажав одну ноту, я услышу не один звук, а два. В общем-то, это даже здесь на анализаторе видно. То есть теперь, когда у нас установлено здесь два, каждая нажимаемая нами нота воспроизводит не один голос, а два. То есть звук становится очень насыщенным. И смотрите, теперь вот этот Аккорд, состоящий из четырех нот, воспроизводит не 4 голоса, а 8. Каждая нота по два голоса. Но давайте рассмотрим еще кое-что. Давайте вернем сюда один голос. То есть у нас сейчас одна нота воспроизводит по одному голосу, и четырехнотный аккорд у нас воспроизводит 4 голоса. Так, но если мы сейчас пойдем в окно уже эксперта и добавим еще один оператор на выход, то у нас теперь, когда здесь выбрано один голос, но звучит два оператора, в таком случае каждая наша нота будет воспроизводить по два голоса. Потому что, смотрите, одна нота воспроизводит и оператор F, и оператор E. То есть, смотрите, когда у нас здесь установлено один и включено два оператора, то одна наша нота воспроизводит два голоса. Соответственно, вот этот четырехнотный аккорд — это 8 голосов. Но если я здесь установлю два, то унисон заставит каждый наш оператор вот этот производить, плюс еще по два голоса. То есть, смотрите, когда я нажму одну ноту, теперь я получу не один голос, а сразу четыре. По два голоса от нашего каждого оператора. Почему по два? Потому что здесь установлено два. Если установлю три, то, соответственно, одна нота будет воспроизводить уже шесть голосов. То есть, по три от каждого оператора. Но ну, а давайте установим два для легкости. И смотрите, что у нас получается. Сейчас, нажимая одну ноту, я воспроизвожу 4 голоса. Но если я нажму вот этот аккорд из 4 нот, то 4 на 4, это получается уже 16. И наш 4 нотный уже аккорд будет воспроизводить 16 голосов. В общем-то, как и у нас ограничение установлено. То есть мы сейчас не наблюдаем никаких ухудшений из-за нашего ограничения полифонии. Вот так вот работают голоса в синтезаторе. Если вам показалось запутано, то посмотрите заново сначала все мои объяснения и вникните, и тогда вы поймете. Но давайте рассмотрим следующую функцию. Это как ограничиваются наши голоса. Давайте, знаете, сделаем что? Чтобы нам было довольно просто. Я выключу вот этот оператор. И оставлю у нас сейчас работать только оператор F. То есть, нажимая одну ноту, я сейчас установлю 4 голоса. Вот. Нажимая одну ноту, я буду слышать 4 голоса. Давайте здесь установим ограничение тоже 4. И нажимая я ничего не буду ограничивать. Но если я теперь здесь поставлю ограничение 1, то даже нажимая одну ноту, я буду слышать всего один голос, потому что здесь ограничение. Если 2, то соответственно 2. Теперь давайте выключим эту функцию и посмотрим, что произойдет, когда я нажму сначала одну ноту, а потом вторую. То есть они будут нажаты одновременно. Как слышите, я слышу только одну ноту, потому что все голоса передаются именно этой ноте. В общем-то, это здесь и видно, что у меня получается не интервал, а звучит только одна нота. Почему? У меня одна нота воспроизводит 4 голоса, и эти четыре голоса отдаются последней нажатой ноте, то есть... В другой ноте ничего не остается, никаких голосов. Но включив вот эту функцию, если я нажимаю одну ноту, то я слышу 4 голоса, и причем все 4 голоса у одной ноты. Но если я нажму 2 ноты, вот я взял интервал, то голоса динамически распределяется, и каждой ноте отдается по 2 голоса. То есть и нижняя нота воспроизводит два голоса, и верхняя. И в итоге у нас получается четыре наших голоса, которыми мы, в общем-то, и ограничены. Вот такая вот, на самом деле, не очень простая система. Опять же, повторяюсь, если у вас достаточно мощный компьютер, и вы не испытываете каких-либо ограничений в производительности, то просто советую вам здесь поставить максимальное значение, не обращать внимания на эту функцию, и, в общем-то, никаких ограничений в качестве звука вы не получите. И это, в общем-то, предпочтительнее. В общем, если мощный комп, установите максимум и не забивайте голову себе этим всем. Далее давайте рассмотрим следующие параметры. Как мы говорили, вот здесь устанавливается количество голосов, которые воспроизводит каждый оператор. Давайте я сейчас повторю немного. Вот, у меня здесь включен один оператор. И он сейчас будет производить 4 голоса. Если я устанавливаю дитюн на минимум, то вот эти все четыре голоса, которые воспроизводит один оператор, они друг относительно друга никак не расстроены, то есть они абсолютно одинаковой частоты. В общем-то это здесь и видно. Но перемещая вот этот ползунок вверх, я начинаю расстраивать голоса друг относительно друга, и из этого получается более жирный звук. Очень полезная функция для получения жирных лидов, особенно в трансе. Далее давайте рассмотрим следующую функцию. Это панорамирование этих голосов. Вот давайте представим, что вот такая у нас панорама имеется и если вот эта ручка у нас установлена на минимум, вот так звучит это, то все четыре наших голоса, они установлены строго по центру. Если же я ручку панорамы делаю на максимум, то вот эти четыре наших голоса, они распределяются равномерно по нашему стереополю и создают вот такой широкий эффект. Давайте послушаем. Если я установлю уже 5 голосов, то эти голоса по стереополю распределятся вот таким образом. То есть все они распределяются равномерно, создавая широкий стереоэффект. И таким образом мы можем получать очень жирные, мощные звуки. Но будьте аккуратны, потому как это действительно может сильно нагрузить процессор. Давайте пойдем дальше и рассмотрим раздел Pitch, то есть этого статона. Все это мы уже с вами рассматривали, это находится во вкладке Pitch. И вот, вот эти вот параметры, которые мы уже рассмотрели, они здесь просто представлены в сокращенном виде. То же самое относится к портаментам. Вот эти вот все параметры, раз, два, три. Все они находятся во вкладке Pitch вот здесь. И вот раз, два, три. Все вот эти три ручки просто представляются здесь в сокращенном виде. Арпеджатор все то же самое. Вот, Вот эти функции которые мы уже с вами рассмотрели, и находятся они вот здесь, -то вот во вкладке арпеджатора. То есть три вот этих раздела – это уже просто дублирование для удобного управления. Что касается ручки «Аналог», опять же мы ее с вами рассматривали. Она находится во вкладке «Пич», и это вот эта вот ручка, которая создает немного различия для каждого голоса. И последний параметр, который находится в этой страницы это digital при нуле мы имеем звук очень качественный звук 32 бит если мы начнем повышать значение то мы получим очень низкую битность то есть просто ухудшение качества звука вот видите здесь даже у нас появились ступеньки. Битность, как известно, это ступеньки, максимально возможен динамический диапазон. В общем-то и все это значение параметра. 0 это 32 максимум качества. Минимум это максимально плохое качество, то есть ступенчатый ухудшенный звук. В некоторых случаях этот эффект может звучать довольно интересно. Так что используйте. Следующее окно отображает привязки, которые вы создаете в вашем синтезаторе с помощью MIDI. Для того, чтобы создать привязку, в первую очередь вам нужно подключить миди-клавиатуру. После того, как вы ее подключили, вы хотите, к примеру, привязать ручку громкости вот этой к какому-либо контроллеру на вашем MIDI контроллере Для этого нужно нажать вот эту кнопку обучения. Вот она загорелась желтым светом. Выбрать контроллер, который вы хотите привязать. Далее подвигать ручку на контроллере. После того, как вы это сделали, создалась привязка. И вот она отображается здесь. Input Volume. Вот вот название. И вот номер контроллера, к которому вы привязали этот параметр. Чтобы удалить пункт, просто выберите его и нажмите клавишу удаления. И все, теперь привязка не работает. Она отменена. Вы можете создать здесь любое количество привязок с вашей клавиатурой и сохранить это в файл. То есть где-нибудь на компьютере, назвать его и сохранить. И если вам потом этот понадобится, все эти привязки где-нибудь в другом прессе или на другом компьютере вообще, вы можете выбрать загрузку, выбрать этот файл, и все ваши привязки будут восстановлены. Давайте в этом видео рассмотрим следующую вкладку, это си морф Она отвечает за легкое управление синтезатором, это вот эти вот параметры, и за морфинг. Морфинг, вот эту вот часть мы рассмотрим в следующем видео, а в этом рассмотрим именно вот эту часть. Вообще, все вот эти органы управления предназначены для легкого управления синтезатором. То есть вам не обязательно лезть в эти все вкладки, настраивать что-либо, как-либо. Вы можете особо не разбираться в этом всем, и только с помощью вот этих вот всех параметров производить такие грубые корректировки звука. Ну или, к примеру, очень быстро изменять какие-либо пресеты. Ну, в общем-то, эта функция предназначена в большей степени для быстрой работы с пресетами. Поэтому давайте сейчас сначала выберем какой-нибудь пресет. Вот, к примеру, вот этот, я думаю, хорошо подойдет. И если что, мы сменим его для рассмотрения других разных параметров. Давайте в первую очередь рассмотрим LFO. Сразу хочу сказать, что для того, чтобы вы слышали оригинальный тембр вашего пресса, который вы выбрали, все эти ручки должны быть установлены в ноль. Если мы начинаем поворот, то мы уже слышим неоригинальный звук. И давайте сейчас начнем с первого раздела, это LFO. Первый параметр он добавляет вибрато. Вибрато это плавное изменение высоты тона. давайте послушаем и станет понятно. Скорость этого вибрата или вообще вот этого всего LFO регулируется вот с помощью этой ручки рейд. Вот без вибрата, вот с максимум. И смотрите, что интересно, если бы в этом пресете уже было вибрато, и вы бы хотели его уменьшить, то можно было бы просто повернуть в отрицательное значение, и вибрато бы стало меньше. Далее давайте рассмотрим тремоло. Это уже тоже изменение постепенное, но не высоты тона, как вот это вибрато, а громкость. И следующий параметр это тембр. Он определяет, насколько быстро будет изменяться тембр. Но это уже изменение зависит от пресета и какие в нем настройки. И может звучать по-разному, а иногда вообще не производить эффекта. Давайте послушаем. Далее давайте рассмотрим раздел тембра и первый параметр это изменение гармонического состава. Ну в общем-то его нужно просто попробовать и вы услышите как изменяется тембр. Но имейте в виду в некоторых пресетах это может немного расстроить звук, ну или сильно расстроить. Все зависит от пресса в общем-то, изменение гармонического состава можно увидеть вот в этом небольшом окне. Далее, опция Detune, она немного расстраивает наши голоса друг относительно друга. У нас в этом звуке используется множество голосов, и вот эти голоса сейчас мы попробуем сделать Менее расстроенными, ну или более расстроенными. Давайте сначала увеличим расстройку. Как слышите, у нас довольно диссонирующий, негармоничный звук получился. И давайте сейчас сделаем их, наоборот, более созвучными. И как слышите, у нас расстройка сейчас стала на минимуме. Далее следующий параметр. Как известно, все звуки, которые здесь производятся, вот в данном случае вот этот патч, используют огибающие. И так вот, вот эта вот ручка управляет количеством применяемых огибающих. Вот в этом случае у нас огибающий вообще не применяется, А так, соответственно, в максимальном количестве. Далее следующая ручка это velocity. Она определяет, насколько velocity наших нот. Ну, вот я, к примеру, в пианороле установил вот velocity. И насколько эти velocity влияют на тембр звука. Давайте выберем, к примеру, какой-нибудь другой звук. Вот я выбрал вот этот звук. Вот как он звучит. Здесь у меня уже установлены вылоси определенные. Давайте послушаем, как мы будем слышать оригинальный наш звук без каких-либо применений вот этих параметров. Как слышите, в общем-то вылоси особо на тембр не влияет. Ну а теперь давайте увеличим это влияние с помощью вот этой ручки. Вот как видите, здесь низкая velocity и тембр очень тусклый, а здесь высокая и начальная атака звука очень яркая. Вот такой глобальный параметр можно быстро управлять вашим звуком. Теперь давайте рассмотрим вот этот параметр, это яркость. Он определяет, насколько будет яркий звук. Но опять же, это зависит от преста, который вы используете, и в некоторых это может не работать. Потому что в прессете обязательно должны быть вот такие вот модуляции операторов друг друга. Давайте сейчас послушаем, как работает этот параметр. Вот мы получаем очень яркий звук. Ну а так, соответственно, очень тусклый. Далее давайте рассмотрим вот этот раздел. И первый параметр это velocity. Это velocity устанавливает, насколько velocity наших нот будет влиять на выходящую громкость звука. Вот у нас 0 установлено, и здесь velocity в пену роли установлено. Давайте послушаем. В общем-то, не должно быть изменений в этом тембре. Теперь давайте увеличим, и постепенно наши более высокие ноты должны становиться тише. Теперь давайте рассмотрим следующий параметр – это громкость, просто управляет общей громкостью синтезатора. И последний параметр – это создание ширины, конечно лучше использовать другой какой-нибудь вот расширение. И вот сужение. Опять же, здесь также важно, чтобы использовался в самом синтезаторе или вот этот унисон, или создавалось как минимум несколько вот здесь операторов. Тогда этот параметр расширения, он будет работать. Вот этот раздел эффекта, это просто включение различных эффектов. И, в общем-то, это... Просто дублирование вот этой части. Вот кнопки включения эффектов. И вот мы эту ручку уже количество рассматривали. И здесь на странице AC она просто продублирована. Теперь давайте рассмотрим вот этот раздел огибающих. И это просто управление нашей громкостью. В каждом операторе, который используется в нашей матрице, есть вот такие вот огибающие. И вот это вот глобальные параметры, они влияют как раз вот на эти вот огибающие. И первый параметр определяет вот эту вот атаку. Помните, я когда говорил про огибающие, я говорю, что на тот момент, когда мы касались этих огибающих, фаза атаки в нашем случае особого значения не имела. Так вот, она имеет значение, вот где она установлена, когда мы вот через эту страницу, Настраиваем наши атаки. Почему она имеет значение? Потому что когда я буду увеличивать вот это вот значение, то во всех операторах, которые у нас идут на выход, будет смещаться фаза атаки вперед. То есть атака будет растягиваться. Ну, в общем, давайте это сейчас послушаем. Как слышите, атака у нас смазалась и стала очень длинной. И, соответственно, если мы понижаем, то атака, наоборот, ускоряется и становится очень быстрой. Далее две ручки, это Decay и Sustain, они управляют одной точкой. Давайте опять откроем нашу огибающую. Мы говорили, что Decay это вот эта вот фаза, находящаяся между атакой и удержанием, вот это вот она, и, соответственно, вот эта вот ручка дикея управляет вот этой, вот этой точкой то есть насколько она будет отходить от атаки а вот эта ручка сустейна управляет насколько вот эта точка сустейна то есть удержание будет выше или ниже давайте сейчас это послушаем и попробуем применить Как слышите, мы создали очень короткий такой струнный звук. Ну и последняя функция, это огибающий, это затухание. Как слышите, так у меня ноты совершенно не затухают или очень долго, а если я установлю минимум, то соответственно затухание будет очень быстрым. Ну, в общем-то, от новых нот его и вообще не слышно. Такого значения этого раздела, то есть просто быстрое управление нашими огибающими. Давайте опять же выберем какой-нибудь другой пресет. Вот, вернемся к нашему вот этому басу. И вот это вот огибающая тембра производит влияние не на все операторы, а на операторы только модуляторы, то есть те, которые не идут на выход синтезатора. То есть смотрите. Вот эта вот огибающая производила эффект только на операторы, которые выходили, то есть вот к меру, D и F, изменяла только их огибающие, а вот эта вот огибающая тембра будет изменять огибающие только всех остальных операторов, которые модуляторы, то есть которые не идут вот сюда на выход, на слышимый нами выход. И давайте сейчас попробуем изменить. И послушаем, что мы получим. То есть мы слышим постепенное нарастание, все потому что у нас меняется огибающие модуляторов. Вот такими функциями можно быстро изменять наш тембр. Специальная страница для легкого быстрого управления любым прессом. Теперь давайте рассмотрим вот эти две кнопки последние. И для того, чтобы их объяснить, давайте я сброшу наш пресет. Давайте откроем нашу матрицу и создадим, к примеру, вот такой тембр. Заметьте, я здесь сейчас установил 50. Теперь давайте откроем эту страницу и попробуем сделать наш звук ярче с помощью вот этого параметра. Как слышите, звук стал ярче, изменился. И что делает вообще вот этот параметр? Этот параметр на самом деле просто увеличивает во всей матрице вот эти вот значения. То есть, если бы у меня еще были здесь значения, вот, к примеру, 50, тоже установлю то он просто увеличил. На самом деле у нас здесь сейчас не 50 уже, из-за того, что повернута вот эта вот ручка, а больше. Но мы сейчас не видим эти изменения. Но на самом деле мы можем посмотреть изменения, которые мы внесли с помощью всех вот этих параметров. Для того, чтобы их увидеть, давайте прям 100 поставим, нужно нажать вот эту кнопку «Применить». Вот я нажимаю, параметр у меня сбросился на 0, но тембр остался. И сейчас зайдя в наши операторы, мы увидим, что и значения у нас здесь изменились. То есть смотрите, что вы можете сделать. Вы всеми эти рисками можете как-либо изменить ваш тембр. После того, как вы изменили, и вы хотите, чтобы все изменения, которые Внеслись с помощью этих параметров, отобразились в самих настройках матрицы, на странице модуляции и вообще все везде отобразились. Вы просто заходите на эту страницу и нажимаете Применить. Все сбрасывается на ноль, но звук остается как был. И вы можете пройтись по вот этим всем вкладкам и посмотреть, какие же изменения применялись в самом синтезаторе, для того чтобы это все получить. Вот такого значения. Ну и, соответственно, ручка Reset просто сбрасывает то, что вы только что поставите, просто в ноль, без каких-либо изменений, не применяя их. Давайте в этом видео рассмотрим вот этот вот график морфинга. Что такое вообще морфинг? Морфинг это преобразование. Вот в этом графике есть четыре вот таких больших квадрата. Каждый квадрат обозначает собой разный пресс синтезатора. И перемещая вот в этом квадрате вот этот небольшой квадрат, мы получаем некоторое преобразование от оригинального тембра к дополнительному. Давайте сейчас это проверим и загрузим несколько звуков. А для того, чтобы загружать звуки, нам потребуется вот этот небольшой график. Вот они дублированы. Вот этот большой, это этот же этот мелкий. Давайте откроем браузер и загрузим несколько звуков. У меня сейчас звук сброшен. Давайте я как основной буду использовать, к примеру, вот этот звук. А как дополнительный вот этот звук. Вот, я открываю наш основной звук. Он у меня сейчас загрузился. И причем основной звук загружается вот в этот нижний левый квадрат. А дополнительный давайте сейчас загрузим в верхний, примеру, квадрат. Для этого нужно его выбрать и потянуть в необходимое место. Все, теперь у меня вот в этой вкладке, как видите, два звука. Вот название первого преста, который у меня основной. Я его сейчас слышу, потому что вот здесь у меня этот мелкий квадрат на минимуме установлен. А вот этот вот относится ко второму звуку, который я загрузил. И вот оно его название. Давайте его послушаем. Как слышите, он сейчас немного другой, потому что все-таки преобразуются не все параметры. И давайте теперь посмотрим, что вообще обозначает морфинг. Как вы знаете, каждый пресет, по сути, имеет все настройки синтезатора. То есть это... Настройки операторов, все эти модуляции, изменения, также настройки эффектов. В самих операторах здесь тоже различные огибающие настроены. Так вот, у нас есть два звука. Этот имеет полностью настроенный, так скажем, весь FM8. И этот звук имеет полностью настроенный наш FM8. И перемещая вот эту ручку, наши тембры, наши вот эти параметры они как бы немного смешиваются. Часть берется из первого звука, часть из второго. Ну, естественно, когда вот эта ручка на минимуме, мы все слышим из первого звука. Когда мы увеличиваем значение, в первый звук, вот в этот наш, проникают различные настройки, матрицы. Вот даже мы ее сейчас, кстати, видим матрицу второго звука. Вот первая матрица. А вот матрица второго звука. Производя вот такие промежуточные перемещения, мы не видим смеси, которые происходят. Мы или видим только матрицу этого звука, или только этого. Но на слух это меняется. Смотрите, что вы можете делать. Вы можете опять же открыть браузер загрузить какие-либо звуки уже вот в этот квадрат и, к примеру вот в этот. и вообще производить морфинг сразу с четырех звуков. Вот такой у нас странный очень тембр получился. Можно попробовать, к примеру, основной звук поменять. Это вот этот нижний левый квадрат, он всегда выступает как основной звук. Давайте попробуем найти что-нибудь, к примеру, повеселее. Или попробуем вообще загрузить новые звуки. Я сейчас выбрал двойным нажатием, и все, у меня это сбросилось. Теперь давайте загрузим сюда различные тембры и послушаем, что мы можем получить с помощью морфинга. Вот таким способом мы получаем очень сложные преобразования, которые и в матрице происходят, и в огибающих, и вообще в очень многих параметрах. Почему я говорю в очень многих? Потому как вот эти преобразования, морфинги, то есть изменение значений, происходят не во всех параметрах, а только в части. Параметры, которые подвержены изменениям, обозначаются вот такими небольшими. Клеточками. Видите, вот здесь рейшик, к примеру, обозначен вот такой клеткой. Смещение обозначено, форма сигнала. А вот эти уже параметры не обозначены вот этим значком. Значит, при перетаскивании вот этой ручки у меня эти параметры изменениям не подвергаются. Так вот, они не изменяются. Также у меня изменяется параметр x и параметр z, то есть все их параметры изменениям подвергается FM-матрица. Ну, в общем-то, все параметры, которые подвергаются изменениям, они подписаны. Вот, к примеру, аналог подвергается. А вот, к примеру, арпеджатор, он не подвергается. Арпеджатор всегда берется вот от этого основного звука и распространяется на все остальные. Также здесь вот количество эффектов, то есть вот эта ручка подвергается морфингу. В общем, вы можете пошарить по синтезатору и увидеть все параметры, которые подвергаются изменениям. Но, как я сказал, вот, перемещаясь вот по этим всем параметрам, мы не видим, как изменяется вот эта матрица. Но есть возможность посмотреть. Нужно просто нажать вот на эту ручку нормализации. Я ее сейчас нажму. Все наши вот эти углы сбросятся. И мы будем слышать только вот этот звук. Морфинг мы уже не, можем будет, не сможем производить. И во всех параметрах все значения изменятся для того, чтобы получался этот звук. Давайте проверим. Вот я ее нажал. И давайте послушаем. Вот морфинг уже не производится. Но наша матрица стала крайне сложной на самом деле. Потому что она была взята сразу из четырех звуков. Всякие различные параметры преобразовались. Где-то сложились, где-то появились новые, где-то отнялись. И вот мы с вами получаем таким образом звук. И да, таким образом, даже экспериментируя, можно создавать собственный интересный пресс и звуки. Давайте теперь снова откроем какой-нибудь звук. Загрузим сюда 4 каких-нибудь звука. Довольно интересный звук у нас получился. Если мы начнем еще пользоваться вот этими легкими параметрами, то можем действительно интересные тембры получать. Но сейчас не это, давайте рассмотрим, а вот эти две ручки. При их изменении я делаю некоторую рандомизацию, то есть еще больше случайностей, когда у меня ручки на минимуме, у меня получается, что значениями параметров управляет вот эта небольшая точка. Вот точка в этом квадрате. Если я ставлю на максимум, то значения параметров очень сильно рассеиваются. И можно получать еще более интересные тембры. Вот эта вот каждая точка по сути это значение какого-либо параметра может быть значение рейша оператора а другая точка это значение offset оператора а и вот они вот все вот здесь маленькими точками обозначены для того чтобы изменить вот это рассеивание можно воспользоваться вот этим параметром рандомизации давайте послушаем как есть к примеру изменим и послушаем еще Вот, рассеивая таким образом различные наши параметры, мы можем получать еще более случайные интересные звуки. Очень интересная и мощная функция, обязательно ее попробуйте. И таким случайным образом можно получить очень интересные тембры. Давайте в этом видео рассмотрим, как работать с браузером звуков. Для того, чтобы его открыть, необходимо выбрать соответствующий пункт в навигаторе. Вот он находится здесь. Перед вами появится такое окно. И браузер предназначен для того, чтобы обозревать все звуки, которые есть вот в FM8. Вот в этой части окна вы будете иметь список определенной фильтрации ваших звуков. В первую очередь нужно выбрать банк, из которого вы хотите выбрать звук, или найти в котором звук, или не выбирать никакой, просто нажав еще раз на это место, и тогда будут представлены все банки вот в этом списке прессов. Но давайте для примера выберем FM8, то есть это звуки сейчас вот здесь отфильтровались, и показывается только FM8. Далее я хочу, к примеру, найти в звуках FM8 только басы. Вот здесь есть различные характеристики звуков, и я вот выбираю бас. Вот, то есть теперь здесь вот в этой части списка представлены только басы из нашего FM8. Далее я хочу найти бас, который звучит по-аналоговому. То есть вот я выбираю здесь под тип аналог, и в общем-то у меня остается всего один бас, и это говорит о том, что характеристикам, которые я здесь выбрал, подходит только один бас из этого FM8. Давайте выберем, к примеру, другой, к примеру, басовые линии. Вот здесь уже больше. Ну и мы также можем комбинировать сразу два. То есть сейчас здесь представлены только те звуки, которые соответствуют двум вот этим атрибутам. И далее я хочу, к примеру, только арпеджированные. И вот, вот эти пресеты у меня соответствует всем этим атрибутам. То есть здесь только арпеджированные басы. Давайте послушаем. Вот такая очень удобная возможность поиска звуков в браузере. Также давайте сейчас, к примеру, очистим наши поля поиска. У меня опять представлены сейчас все прессы И также прессы можно искать просто введением названия вот в это вот поле. Вот я ввел слово «бас», и все, у меня появились все басы. Но причем, имейте в виду, у звуков есть еще атрибуты и описания. И по атрибутам и вот этим по комментариям также происходит поиск. Это важно. Я хочу сказать, что поиск не ограничивается только названиями, а еще и атрибутами и описанием самого Преста. Давайте уберем поле поиска и рассмотрим вот этот переключатель. Как я говорил, FM8 может работать не только в виде синтезатора, но и в виде эффекта. Ну и так вот, этот список уже представляет список эффектов. Но как синтезатор работает в виде эффекта, мы рассмотрим позже. Давайте перейдем опять во вкладку инструментов, потому как все-таки... Синтезатор – это инструмент. И нажмем вот на эту кнопку. При нажатии на эту кнопку у меня окно моего браузера изменяется вот на такой вид. Здесь было представление банков и их звуков. А здесь я уже могу получить доступ даже вот к корневым каталогам моего компьютера. Но мне это не нужно. И я вот могу, к примеру, посмотреть список пресетов из FM8. Вот я выбираю FM8, он разворачивается, и выбираю эффекты или инструменты. Я вот выбираю инструменты. И вот список всех пресетов. Здесь, в этом окне, вы можете просматривать различные данные, когда был создан пресет, автор, смотреть, какая цветовая схема у данного пресета и какой рейтинг у него был выставлен. Рейтинг и вот эти все данные выставляются в окне атрибутов. О нем, как я говорю, поговорим далее. Вот И здесь вы можете также добавлять другие типы окон, которые вы хотите видеть. То есть вот, к примеру, комментарии. И здесь представлены различные комментарии. Далее здесь также есть мои фавориты, то есть избранные вами прессы. У меня сейчас здесь два есть. Давайте я их удалю. Чтобы удалить, кстати, вот просто нажимаете правой кнопкой мыши и выбираете удалить. Эта папка вообще предназначена для быстрого доступа. Давайте, к примеру, перейдем вот сюда. И, допустим, мне очень нравится вот этот звук. Я его очень часто использую и хочу иметь к нему быстрый доступ, не искать его очень долго. Я просто нажимаю к нему правой кнопкой мыши. Здесь я, как видите, могу его удалить или добавить в фавориты. Вот я его вот добавляю в фавориты. И все, теперь он у меня в этой папке всегда появляется. Удобная функция, обязательно ее используйте, если у вас есть такие звуки. Далее папка «Мой FM8». Здесь представлены все пресеты, которые вы сами вручную сохранили. Папка эта находится, сейчас я покажу. Вам нужно нажать «Пуск», выбрать «Документы». Вот я нахожусь в «Документах». Далее я выбираю «Натив инструмент». Далее «FM8», Sound. И вот мои звуки, которые я сохранял. Далее давайте рассмотрим, как добавить сторонний банк пресетов. Вы, к примеру, где-нибудь скачали с интернета банк пресетов. Ну, вот в моем случае такой банк. Я его просто скачал с интернета. То есть, это папка. Куда ее нужно поместить? Вам нужно перейти вот по этому пути. Но это, конечно, мой путь. У вас может быть немного другой. Куда вы устанавливали свой FM8? Я вот сюда, к примеру. Дальше, на этих инструмент. FM8, звуки... И вот здесь уже есть два банка. Нужно просто эту папку копировать вот в это место. Происходит копирование. Давайте теперь посмотрим в FM8. Как видите, здесь нет дополнительного банка. И здесь, в общем-то, его тоже нет. Видите, их два. Для того, чтобы появился новый банк, необходимо произвести сканирование базы данных. Для этого нужно открыть файл Options, выбрать Database и нажать вот на эту кнопку. Далее нажимаете ОК. Ждете, пока происходит сканирование базы данных. Оно происходит не очень быстро. Нужно подождать. Вот у меня уже FM8 появился. И, в общем-то, вот у меня уже вот здесь папка появилась с моим новым банком. И давайте рассмотрим последнюю часть окна браузера. Это вот эта вот часть программы. Давайте ее включим, чтобы посмотреть, что это такое. И вот здесь появляется список тогда как список пресетов перемещается в левую сторону. Вот этот список состоит из 128 пунктов, то есть как самый обычный банк пресетов. Дело в том, что некоторые MIDI-клавиатуры имеют функции переключения между пресетами. Но дело в том, что вот по этому списку пресетов вы так не сможете перемещаться. Для того, чтобы это работало, то есть, чтобы эти кнопки работали, необходимо список составить вот здесь. Вы просто накидываете нужные пресеты, составляете определенный список, и уже с помощью MIDI начинаете переключаться. Но это не работает, пока не включена вот эта вот кнопка включения. Вот, я включил. И если бы у меня была MIDI-клавиатура, которая может так делать, то есть управлять переключением пресетов, то все, я бы сейчас, нажимаете кнопки, переключался. Но, к сожалению, у меня этой клавиатуры нет, и продемонстрировать я вам этого не могу. Также вы можете импортировать список, вот этот, который вы, к примеру, ранее сделали, и экспортировать. То есть, вот, к примеру, составляете список определенный, экспортируете его в файл, называете его определенным образом, и, к примеру, потом захотите его когда-либо использовать, просто нажимаете импорт и выбираете этот файл. И, в общем-то, у вас появляется этот список. Давайте в этом видео рассмотрим, как сохранять пресеты. В первую очередь давайте сбросим прессет. выберем новый звук. Далее произведем какие-либо настройки, нам в общем-то не важно, просто как-либо изменим. В общем-то все, уже можно сохранять звук, но перед тем, как сохранить звук, необходимо придать ему определенный атрибут. И делается это вот здесь. Вот мы открыли окно, и допустим мы хотим сохранить наш звук в, вот в этот банк FM8. Как видите, здесь появляется название банка, оно уже заполнено. Далее необходимо придать какие-либо атрибуты, пусть это будет опять же. Мы, к примеру, создали бас, мы стремились создать аналоговый бас, и пусть, к примеру, мы его сделали монофоническим и арпеджированным. Вот такие мы атрибуты ему придали, то есть по этим атрибутам можно будет найти этот звук. Далее мы можем сюда написать свое имя, компания, если есть какая-нибудь компания, дать определенный рейтинг, к примеру, он получился очень хороший, и написать комментарий. К примеру, обратите внимание на те-то параметры используйте то-то, чтобы изменять как-либо звук. Далее можно придать, к примеру, цветовую маркировку. И вот после того, как мы задали все вот эти вот данные, нужно выбрать файл. И Save Sound As. Если вы выберете Save Sound, и это был какой-то до этого пресет, который уже есть в банке, то он пересохранится. Если вы хотите сохранить как новый звук, нужно выбрать этот пункт. Выбираем его. У нас автоматически открылась папка для сохранения нашего звука. Давайте введем название, к примеру, 1, 2, 3, 4, 5. И выберем «Сохранить». Откроем браузер. И давайте попробуем найти его здесь. Введем 1, 2, 3, 4, 5. И вот, в общем-то, наш пресет с нашей цветовой маркировкой. Также его можно посмотреть здесь, в папке myFM8. Вот этот звук, вот название, дата, все, рейтинг, цвет. В общем, все, что мы ввели. Вот таким образом сохраняются звуки. И, как я говорил, сохраняются они в документы, найти в инструмент. Далее, fm8 звуки. И вот этот наш пресет. В этом видео давайте поговорим о панели управления синтезатором. Находится она в самой верхней вот части. Первая кнопка она убирает основное окно нашего синтезатора. Следующая кнопка убирает нижнюю часть, то есть клавиатуру и пару колес. Далее идет меню файл которая содержит различные команды для управления файлами. Здесь можно выбрать создание нового звука, открыть какой-либо звук, то есть вы укажете конкретное место. Далее вы можете сохранить текущий звук. Это функция полезная, если вы, к примеру, выбрали какой-либо уже существующий прессет. как-либо его модифицировали, и хотите сохранить этот пресет. Тогда нужно выбрать Save Sound. Если же вы хотите модифицированный пресет, который выбрали здесь и внесли в него настройки, сохранить как отдельный новый звук, то нужно выбрать вот эту. Сохранить звук как. Далее, следующая функция позволяет импортировать в FM8 звуки от других синтезаторов. Вот, к примеру, здесь подписано. Можно импортировать от Yamaha. Если у вас есть пресеты Yamaha, то вот можете использовать. Далее импортировать из FM7, это предыдущая версия этого синтезатора от Native Instrument. То есть это FM8, как видите, а до нее был FM7. Далее есть импорт KSD Sound. С помощью этой функции вы можете импортировать старые прессы FM8. То есть старый формат был KDS, и если у вас есть такие старые прессы, то вот используйте эту команду. Ну а вот эта функция позволяет конвертировать сразу много различных пресетов. То есть это один, а это множество. Далее идут опции. Об этих опциях мы поговорим в следующем видео. И давайте пойдем далее. Вот в этом окне представлен список пресетов. То есть, вот этот список соответствует вот этому списку. То есть смотрите, если я здесь включу какую-либо фильтрацию, то этот список у меня также отфильтровывается, как и этот список. Далее здесь также есть две стрелки. И вот можете их тоже использовать для переключения пресетов. Следующая функция это просто включение выключение арпеджиатора. Это вот эта вот кнопка. Как видите, нажимаю ее, арпеджиатор включается или выключается. Далее, следующая функция Edit All относится к вот этому графику морфинга. Давайте, к примеру, загрузим несколько звуков. Откроем браузер. Просто любые, первые попавшиеся, загрузим. Вот, у нас происходит морфинг. И если мы, к примеру, откроем, ну давайте, к примеру, матрицу. Открываем матрицу, смотрим настройки этого звука. Теперь переключаемся в другой звук, и как видите, все настройки меняются. Если у нас здесь Edit All не выбрано, то мы редактируем отдельно каждый звук. То есть, смотрите, вот сюда я перемещаю наш небольшой квадрат, могу редактировать этот звук, то есть нижний квадрат, перемещая вверх, отдельно могу редактировать этот. И вот настройки не включаются нигде. Но если я нажму вот эту функцию, то начиная редактировать, к примеру, ну вот давайте посмотрим, у нас ни в этой, ни в этой матрице не включен вот этот параметр. Так вот, если я при включенной кнопке начинаю его редактировать, то во всех звуках моего морфинга начинает включаться этот параметр. Вот такая вот функция. Далее у нас представлена полифония. То есть это то, что у нас устанавливается вот здесь. Представлена нагрузка на процессор. Дальше индикатор входящего миди сигнала То есть когда вы будете миди клавиши нажимать, вот я нажимаю, и он загорается. Далее идет дисплей редактирования. Он сообщает о том, что вы что-то изменили в звуке. То есть, если вы что-то изменили, он загорается. Правее идет спектр. То есть, это вот это вот окно, которое мы с вами уже рассматривали. Вот здесь представлен спектр. И здесь же он представлен в сокращенном виде. Также есть два децибелометра. И вот удобная функция в тех случаях, если у вас FM8 завис. К примеру, у вас какие-то вот так вы нажали клавиши, миди-сообщения зависли, и синтезатор никак не реагирует, то вы можете вот нажать на этот восклицательный знак, и тогда все какие-либо нажатые вами ноты, они сбросятся. И синтезатор прекратит вообще какое-либо звучание. Ну и эту функцию мы уже с вами рассматривали несколько раз в предыдущих видео, поэтому сейчас особо на нее останавливаться не буду. Это обучение MIDI. То есть вы нажимаете эту кнопку, выбираете какой-либо параметр, задействуете на MIDI-контроллере какой-либо контроллер, и в результате этот контроллер привязывается вот к этому параметру. В этом видео давайте рассмотрим опции синтезатора. Как я уже говорил, находятся они во вкладке Файл, дальше Options. И здесь есть две вкладки. Давайте рассмотрим первую. Первая опция переключается между двумя значениями. Стандартная клавиатура это стандартная клавиатура, а DX7 это клавиатура от синтезатора Yamaha DX7. Что отличает две эти опции? Дело в том, что давайте, к примеру, вот... Откроем вот эти наши MIDI, и как видите, здесь MIDI-сообщение может отправлять сообщение до 127. Но дело в том, что если вы для управления FM8 используете синтезатор DX7, а у DX7 не 127, а всего 100, то синтезатор будет вести себя немного не так, как должен. И для того, чтобы синтезатор реагировал на velocity. Вот DX7 правильно, тогда выберите DX7. Если у вас обычная клавиатура, или вы работаете в секвенсере вот так, то просто стандартная клавиатура выберите. Далее параметр переключения диапазона значений на MIDI-контроллере. Стандартный это как обычно 0, 127, но поскольку параметры вот эти вот все у FM8 идут в диапазоне от 0 до 100, то может быть удобно выбрать вот эту функцию. И тогда движения контроллеров будут немного обрезаны, сокращены до 100. Но для того, чтобы у контроллеров был полный диапазон, просто используйте от 0 до 127. Далее следующая функция ⁇ это как ведут себя переключатели. Дело в том, что некоторые переключатели на миди-клавиатурах, к примеру, или миди-контроллерах для отключения и включения используют сообщение до 63 и после 64. То есть, если контроллер посылает сообщение до 63, то это говорит о выключении. Если больше 64, то о включении. Но это обычное поведение, к примеру, для к примеру, каких-либо ручек. Но если вы, к примеру, используете переключатели, которые отправляют сообщение 1, 2, 3, 4, то вот, вот эта опция для вас. Если вы не знаете, что у вас как работает, то просто советую не париться с этим параметром. Ну а если у вас есть переключатели и они некорректно работают, то вот могу посоветовать попробовать вот эту вот опцию. Далее следующая опция устанавливает качество производимого звука. Включение опции говорит о том, что синтезатор начинает выдавать более качественный звук, но при этом потребляет немного больше процессоров. Есть, если у вас слабый компьютер, то выключите эту опцию. Далее, следующий параметр устанавливает ввод данных с конкретного миди контроллера То есть, вы, если у вас есть какой-то конкретный MIDI-контроллер, который вы хотите использовать для ввода данных, включите эту опцию и выберите номер MIDI-контроллера, который будет использоваться для ввода данных. Далее, опция использования контроллеров оператора А для выбранного оператора». Она у меня не включена, но давайте представим, что я ее включил. Вот я ее включил. Здесь я выбираю, к примеру, оператор А и привязываю вот этот параметр какой-либо ручки. И все, когда у меня этот параметр привязан, и я перейду в оператор Б, то не привязывая какой-либо новой ручки, подвигая в тот самый параметр, я буду управлять этим же параметром в операторе Б. То есть эта опция говорит о том, что выбрав какой-либо любой оператор, я буду управлять тем же самым параметром. То есть это до оператора F. Потому как операторы от A до F они полностью идентичны. Далее давайте рассмотрим опции. Эта опция относится к MIDI-контроллерам, где есть такие ручки. К примеру, они не имеют ограничения. То есть они вращаются, вращаются, вращаются всегда в любую сторону, и крайнего положения у них нет. Или же, к примеру, если на вашем MIDI-контроллере есть дисплей, который отображает значение, то вот эта опция очень полезна для того, чтобы это все верно работало. В таком случае при повороте параметров у вас не будет скачков, а все будет перемещаться плавно, и дисплей будет отображать правильные значения. Но вот в нижнем окне выбирается MIDI-канал для отправки этих сообщений. Далее вот эта опция дает возможность использовать три различных MIDI-контроллера для настройки соотношения операторов. Вот, вот это соотношение, вот здесь три ручки есть, и в общем-то три контроллера вы можете использовать для этого. Далее идет последняя опция на этой странице, это опция относится к обучению MIDI, то есть привязке MIDI-контроллеров. Если здесь эта опция включена, то привязка контроллера проходит так. Вы нажимаете на эту кнопку, далее задействуете какой-либо параметр, к примеру, вот эту панораму, двигайте ручку на меди-контроллеры и в общем-то эта ручка привязывается и все обучение сбрасывается то есть для того чтобы привязать следующий же параметр вам обязательно нужно опять нажать L вот эту далее выбрать этот параметр к примеру и опять подвигать ручку так вот если вы выключите эту опцию то сброса не происходит и нажав один раз на обучение вы можете нажать на этот параметр подвигать какой-либо контроллер Потом сразу пойти на этот параметр, нажать, подвигать какой-либо контроллер. И вот так последовательно, сколько хотите, за раз привязать контроллеров. Сколько вашей душе угодно. Давайте рассмотрим следующую вкладку. Это пользовательские библиотеки. В предыдущих видео я говорил, как добавлять. Я выбирал определенную папку и туда копировал библиотеку. Но дело в том, что можно этого не делать, а просто нажать вот эту кнопку, выбрать, к примеру, ну, допустим, у меня вот она и будет библиотека. Но ну, это, конечно, не библиотека, но, допустим, вы ее скачали. И она у вас находится по этому адресу. И вот, в общем-то, эта папка будет добавлена в браузер. Как видите, вот у меня десктоп появился. Далее, чтобы удалить, нажмите кнопку удаления и пункт «Удалиться». И после того, как вы добавили сюда несколько пунктов или удалили какие-либо файлы из ваших библиотек, обязательно нужно пересканировать вашу базу данных и нужно нажать вот эту кнопку. Иначе, к примеру, у вас новый банк вот здесь не появится, пока вы вот это вот пересканирование не проведете. То есть обязательно его производите. Далее, следующая опция – это «Автор по умолчанию» для ваших звуков. К примеру, вы можете сюда ввести свое имя, нажмите «Ок» OK, и при создании новых звуков, как видите, я сейчас выбрал, в атрибутах сразу автор будет указан как «Вы». Далее, следующая функция «Влияет на отображение звуков в браузере». Вот смотрите, у меня сейчас ничего не выбрано, нет. То есть. И открыв браузер, я выбираю, к примеру, вот, эту вот, вот этот тип, и тут у меня определенный список. Но дело в том, что некоторые списки, как видите, я выбрал, здесь отфильтровалось, и список пустой. То есть этот атрибут, в общем-то, совершенно не нужен. Вот этот имеет какие-то значения, вот этот тоже. Совершенно ничего не содержит, и он только место занимает. И так вот, если я здесь выберу вот эту вот опцию, то категории, которые ничего не содержат, они просто скроются. Будут только те, которые что-либо содержат. Удобная функция. И следующая возможность это отображение чисел, то есть количество, сколько звуков соответствует. Вот я выбираю, и тут могу сразу посмотреть один, и соответственно вот один звук.